Я как гусер, большой босс, большие яйца и огромный нос, на моем запястье часы Rolls-Royce и наш бит сейчас часы полный понос. Я как Славик, большой член, на моем отеле звездами Мишлен, сейчас на микрофоне будет полный пиздец, ведь на микрофоне будет Валец. Все, валец. валец, давай, еди нахуй! Валец, давай! Валец, блядь! Бля. бля, Валец сейчас разъебет. Да.